доброго времени суток меня зовут екатерина лотникова я вам сегодня расскажу коротенько об интернет-бизнесе который вы сможете совмещать с чем угодно вот я например мама в декрете младшему ребенку один годик я воспитываю двух детей и успешно веду этот бизнес вообще многие наши партнеры мама в декрете есть студенты есть те кто совмещают с другой работой или даже с другим бизнесом в этом бизнесе на сегодняшний день я лично имею доходы больше 200 тысяч рублей в месяц и для этого бизнеса это не предел но зарабатываю не только я по нашей системе которую я создала я научила уже огромное количество людей тоже зарабатывать люди выплатили ипотеки перекрыли кредиты ну это что значит зачем я это вам говорю это значит что система по которой мы работаем, по которой мы обучаем, она рабочая. Поэтому мы вас тоже научим. Причем научим всему абсолютно бесплатно. Возможно, возникнет вопрос, а почему бесплатно? Какая вам от этого выгода? Да? За то, что мы вас научим в этом бизнесе зарабатывать, за нашу работу нам платит наш партнер. Всемирно известная международная компания «Арифлэйм». И вы тоже наверняка об этой компании слышали. Но сразу скажу, что интернет-бизнес в партнерстве с «Арифлэйм» – это не продажи по каталогам. Давайте сразу договоримся. 99% своего рабочего времени мы тратим на общение с людьми. Общаемся примерно так, как мы сейчас с вами. Не о заказах, не о продукции, а о бизнесе. Больше того, бизнес-партнеры компании «Арифлейм» путешествуют по миру бесплатно от одного до трех раз в год, получают машины в подарок. Я живой пример. Была уже в десяти странах, получила одну машину за 700 тысяч. Сейчас по мере роста моего бизнеса мне положена вторая машина уже за 2,5 миллиона. И мы сейчас пока на нее готовим документы. И я такая не одна, я подчеркиваю. Нас тысячи по всему миру. И мы вас тоже можем научить здесь зарабатывать. Было бы желание. Вы знаете, интересный факт, что много лет назад я э, прям отказывалась от этого бизнеса. Мне предлагали, предлагали. Я говорила, нет, не моё не мо, не мо. Ну, у меня было неправильное представление о бизнесе с Эрифлейм. У меня было в голове ну, что-то типа, это каталоги, тут надо что-то вкладывать, продавать. А, наверное, еще зазывать людей, куда-то их тащить, кого-то умолять, уговаривать и зомбировать. То есть, ну, у меня что только в голове не было. И вы знаете, у меня еще была куча примеров людей, которые в этом бизнесе не заработали. И все это складывалось в одну общую картину, не очень радужную, как вы понимаете, да, и... А, а, добавьте сюда, что я сама была несколько раз зарегистрирована в Reflame, три раза, и бизнеса здесь не увидела, и сама ничего не заработала, и я была убеждена, что здесь заработать нельзя. И вот эту идею я несла много лет, очень много лет я потеряла а, из-за того, что я отказывалась от этого бизнеса, не хотела в него вникнуть. А когда ушла в декрет с первым ребенком. Вы знаете, я не знаю, что со мной произошло, но я просто села и поставила перед собой задачу. Нет, Катя, надо в это все вникнуть. Вникла повнимательнее, увидела здесь серьезный бизнес, с очень неприлично большими доходами. И вы знаете, уже через полгода от того момента, как я в это вникла, я стала зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц. И понеслось, как вы понимаете, увеличение доходов, путешествия, машины и так далее, так далее. Ну не обо мне сейчас давайте все-таки о вашем бизнесе поговорим а что еще хочется сказать ну то что доходы которые вам будет переносить ваш бизнес на определенном этапе становятся пассивными что это значит поработав какое-то время выйдя на пассивные доходы вы сможете больше не работать а деньги будете получать знаете очень хочется акцентировать внимание вот на чем это не лохотрон это не халява, это не финансовая пирамида и не розыгрыш в лотерею. Здесь деньги на голову не падают. Это настоящая работа, это настоящий труд, но высокооплачиваемый. То есть тут надо работать. Не хочу, чтобы за всем, что я сейчас сказала, сложилось ощущение, что делать ничего не нужно. Понимаете, да? Это труд. Вы здесь будете зарабатывать неприлично много, если вы готовы к труду и готовы научиться новому делу. Ну, а мы уж вас этому научим. Ну что ж, давайте подытожим, разберемся, что же вы будете делать конкретно. Неважно, сколько человек в этом бизнесе зарабатывает. Тысячу рублей, десять тысяч рублей, сто тысяч рублей или полтора миллиона в месяц. Тут вообще границ нет. Да, вы можете зарабатывать такую сумму, которую даже боитесь мечтать. Все делают две простые вещи. Первое – личные покупки. Второе – строят команду. Те, кто этого не умеют делать, обучаются. У них есть третий пункт. Да? Они обучаются, как делать личные покупки и строить команду. И вот тут чаще всего я слышу такое. Личные покупки – это вложение, у меня денег нет. Второе – откуда я буду брать людей? У меня мало знакомых. Я, мам, в декрете из дома не выхожу. Вообще ни с кем не общаюсь. Живу в маленьком селе, поселке с кем. Ну, в общем, и вообще приставать к людям не хочу. Ну и еще бывает, я в этом ничего не понимаю. Начну, пожалуй, с последнего, начну с обучения. Конечно, в этом вы сейчас ничего не понимаете. Мы вас сейчас начнем этому обучать. Для вас это новое дело, и этому надо научиться. Но сложного мы тут ничего не делаем. У вас будут пошаговые инструкции, рассчитаны на нулевой уровень, круглосуточные чаты с коллегами, персональный менеджер. В общем, одна-две недели, и вы профи. Теперь по поводу создания команды. Приставать к людям не надо. Зазывать, затаскивать, зомбировать и тому подобные вещи, о которых я имела некое представление до того, когда сюда пришла, этого тоже делать не надо. Знакомым вообще можно не говорить, что вы начали бизнес. В интернете миллионы людей, поэтому работаем в основном с незнакомыми. И работать с незнакомыми тоже не страшно. Ну вот, например, мы с вами были незнакомы. А вы сейчас слушаете мое аудиосообщение, ничего? Никто никого не покусал. Захотите, зададите вопросы. Захотите присоединиться, будем работать вместе. Не захотите, мое аудиосообщение будут слушать другие кандидаты. Все очень просто. Простые действия. Но эти простые действия приносят очень большие деньги. Более того. Люди сами будут вам писать, мы вам поможем настроить специально систему так, чтобы люди, чтобы система за вас искала в интернете людей, а вы общались только с теми, кому уже интересны подробности. Вот как, например, у нас с вами. Я вам сама не писала, вы сами мне написали. Естественно, повторяю 333 раз, всему научим, ничего сложного. Было бы желание научиться и делать этот бизнес. Теперь про личный товарооборот. Пожалуй, самое простое, но самое страшное на начальном пути у каждого нового партнера. Итак, ничего не надо вкладывать, не надо ничего закупать, боже упаси, не надо продавать, втюхивать, впаривать и тому подобными вещами заниматься. Заказы, личные покупки, да, могут состоять из заказов для себя, для знакомых, для незнакомых, то есть для кого угодно, компании все равно. В интернете огромное количество людей, которые сами не хотят регистрироваться, а ищут тех, кто для них эту продукцию закажет. Продукция-то шикарная. Wellness, Ariflame, Novage – это инновационные продукты, да, высокоэффективные. Так вот, мы вас научим, как найти людей из вашего города, которые ищут вас для того, чтобы попросить вас, чтобы вы для них заказали эту продукцию научен было бы желание добавьте сюда еще тот факт что вы до знакомства со мной где-то покупали шампунь может быть витамины может ваша семья ест супы шоколадные батончики да да да даже некоторые продукты питания есть в ассортименте компании 1700 наименований помыться побриться аксессуары даже ювелирные украшения есть да Теперь вы все, что покупали для своей семьи, перестаете покупать там где-то, а начинаете покупать в своем личном кабинете Арифлэм, который я вам открою. Причем покупки в вашем личном кабинете это будут напрямую от производителя, то есть высоченное шведское качество по доступной цене. Более того, в вашем личном кабинете по мере вашей работы скидка на ваш личный заказ будет увеличиваться от 20 до 90%. То есть в итоге... Как начнете этот бизнес, и вы в итоге увидите, что вы стали в Арифлейм покупать даже дешевле, чем вы сейчас покупаете в магазинах. Но мало того, что дешевле, так вы еще более высокое получите качество продукции. Добавьте сюда еще подарки на 10 тысяч рублей, которые вы получите от Арифлейм в первые месяцы работы. Причем, кстати, компания дарит не то, что никому не нужно, никто не покупает, оно залежалось там. Нет, она дарит люксовую продукцию. Зачем? Ну, для того, чтобы вы как можно скорее по достоинству оценили качество продукции Reflame был Novage и окончательно в нее влюбились. Да. То есть с личным товарооборотом тоже не будет проблем. Мы вас всему научим. Было бы желание неприлично много зарабатывать. Да? Что еще? Вход-выход бесплатный, рисков нет. Конечно, многие вещи вы поймете только начав обучение. Поэтому я всем рекомендую начать, попробовать. Да не пойдет, уйдете, никто за руку держать не будет. А если пойдет, а если понравится, ну, тогда будете неприлично много зарабатывать и осуществите то, о чем давно мечтали. Но вот если коротко, то у меня все. Если есть вопросы или уточнения, задайте мне их, пожалуйста. И у меня к вам просьба. Скажите мне, какая у вас зарплата мечта? Ну, наверняка вы когда-то думали, вот если бы мой доход в месяц был вот столько-то, вот было бы классно, да? Вот озвучьте мне эту сумму. Я скажу, реально столько в месяц зарабатывать в этом бизнесе или нет? Буду ждать от вас ответа.